Давайте еще мы с вами вот послушаем Ханну. Про Ханну маленькая предыстория. Несколько лет назад, ну, наверное, это было уже года 3-4 назад. Мне, ну, давайте сейчас рекламу пропустим. Мне позвонили по телефону. Вот, звонили по телефону, сказали, типа, здравствуйте, вы педагог по вокалу. Я говорю, да, я педагог по вокалу. Мне говорят, ой, меня зовут тоже Анна, вот я бы хотела записаться на уроки, но я, конечно, всегда спрашиваю. О том, как вообще, ну, чем вы занимаетесь, какие цели и так далее. Но ну, а девушка сказала: ну, я вообще пою, я вообще этим занимаюсь там. И я говорю: ну, скиньте тогда, что у вас есть. И мне скидывают клип Хмар хаям и там что-то еще. Я понимаю, что я разговаривала, о, Боже, со звездой, с самой ханной. В общем, я тогда думаю: ну ничего себе! У меня даже в WhatsApp осталась переписка, если не верите, могу показать и голосовые сообщения от Ханны мне приходили, но не сложился у нас урок, я тогда еще принимала на дому, то есть она вроде такая, типа, да, я приеду, потом, типа, я на съемках, все, я там не доеду, туда-сюда, потом вроде договорились в студии, но тоже она отменила, потом она пропала на какое-то время, видимо, вот она ребенка родила, там, и вообще, как бы мы не связывались. И потом она что-то опять проявилась, типа вот там давайте, и я написала свои условия, ну что я работаю по предоплате, да, и ни у кого не возникало вообще никаких вопросов, и после того, как я выслала ей свои условия, она мне не ответила. Но ну, я думаю, ну как бы и ладно. И, конечно, круто, да, сказать вот так в эфире, я там преподаватель Ханны, или я преподаватель Зиверт и так далее. И это, конечно, очень круто, когда ты, да, работаешь со звездами, но в плане вот техническом звезды не очень хорошие ученики, наверное, да, потому что вот, постоянно могут быть какие-то отмены, какие-то у них замены, и... Вот такие вещи, да, и с Ханной пока вот у нас не сложилось, и я потом у нее, кстати, спрашивала, думаю, как, боже мой, как она меня нашла, но ну, наверняка через YouTube. А она мне сказала, как она меня нашла, что нашла мне ее мама. И потом я поняла, у меня есть упражнение, которое называется Ханной, на него снято видео. И, короче говоря, я думаю, что мама, наверное, в Ютубе забивала, ну, там, Ханна, да, чтобы... Послушайте, может, клип там посмотреть, и вылетело мое видео. То есть, если вы забьете Ханну в Ютубе в поиске, вам там, ну, пятым или шестым роликом выйдет, короче, мое видео. И я думаю, что, наверное, мама посмотрела, ну, как бы там подумала: о, прикольный педагог, и посоветовала дочке. Да? Ну, вот ä, такие истории интересные случаются. Вот, Ну, были еще там всякие истории со звездами Ну, как-нибудь, может быть, это эфир отдельно сделаем Я расскажу, если вам это будет интересно Соответственно, давайте послушаем Давайте послушаем, что у нас у Ханны здесь И вообще, живой ли это звук? Давайте с этого начнем Лиса, вот смотрите, вечер пятница, она поет сама. она а мне нет лица, услышали подпевки мощные. И ее голос, вот посмотрите, у нее свой по ходу дел микрофон. Вот микрофон, ну как бы обычный, у нее свой микрофон и скорее всего даже свой звукарь. Я до этого смотрела какие-то ее выступления здесь на авторадио. У нее, короче, очень такая сильная обработка голосом. Смотрите, давайте еще раз. Услышьте. Вечер, вот, вечер пятница, наспела спела процентов сама. И дальше будут подпевки. Вот здесь уже пошли, ну как бы даблы, даблы, беки, как хотите их назовите, но голос уплотняется, голос сразу звучит круче. Вот, слезы Катя ЦАНа спела сама, дальше опять будут подпевки. Вот, обновляю WhatsApp, там уже пошло Но Ну, многоголосие это не совсем так, даблы пошли. Вот услышьте, как много звучит в минусовке голосов. И они дают плотность звуку. Если бы она это пела чисто сама, не было бы такого звучания. Вот, гордость она сама спела, а не любовь уже пошли голоса. Друзья, Друзья спела сама алкоголь. Вот вам динамика, да? Даблок. Закату здесь закату тонет в бокале, звучат даблы. Услышьте их, это не одна дорожка. По топали, вот здесь тоже. Святы, стали. Первый, Опять. Вот, но мы играем дальше, смотрите. Здесь тоже очень много даблов, и поэтому звук такой, как будто бы обработанный немножко. Что я могу вот сказать по Ханне? Я думаю, что ну, она может петь. У нее достаточно приятный тембр голос. Я это говорю сейчас не потому, что ну, вот, хочу ее нахвалить, что она там когда-то вот хотела со мной позаниматься, да. И я теперь чего плохого про нее сказать не могу. Ну нет, конечно. Но объективно, вот поставьте, вообразите, да, Ханна-Полина Гагарина. Ну все сразу понятно. да. То есть да, очень много людей с приятными тембрами. Там голосов, которые могут петь, да, но какого-то вот выдающегося голоса, как у той же Полины Гагарины, ее голос оценили уже, ну просто там во всем мире, да. Ну, конечно, я не уверена, что Ханна сможет когда-то спеть, как Полина Гагарина, или как Кристина Гидера, или как Бейонс. И это нормально. Но в этом нет ничего страшного, да. То есть у каждого от природы свои способности, возможности и так далее. Другой вопрос, что возможно, если бы Ханна, ну прям вот позанималась, позанималась, она бы смогла более, ну свой голос использовать шире, да, больше делать каких-то вокальных украшений и так далее. Но сама музыка, которую она делает и песни, они не предполагают, да, широкого диапазона и так далее. Давайте дальше послушаем. Здесь четко она поет поверх даблов, то есть если вы возьмете минусовку этой песни, запишите себя на куплете, вы услышите совершенно другое звучание, потому что у вас, если будет минусовка чистая без вот этих таблов, будет совершенно другое звучание. Здесь ну, практически это все вместе звучит как плюс, очень хорошо. Вот, у меня ощущение здесь складывается, что просто поверх плюсовки она поет, либо даже открывает рот, потому что есть переход в микс такой, да, но ну, у нее самой голос не очень-то низкий, высокий, Ну как-то так. Смотрите, ну проблема в том, что мы хотим петь так же, но нужно развивать индивидуальность, а не копипастить. Да, но для начала можно и по покопипастить для того, чтобы освоить приемы. То есть вы должны понимать, зачем вы, допустим, берете конкретную песню. Вы, допустим, хотите научиться чему-то да, в этой песне. Ну что вообще, зачем вы ее берете? Да? Для того, чтобы полностью скопировать манеру и так далее. Конечно, нужно искать свою индивидуальность, и это не так просто. Это тоже можно эфир этому посвятить, как я это делала в свою Время, да, как сложно к этому пришла, но а, как-то так. Ну вот послушайте, да, голос очень сильно отличается, когда она поет под, там, не знаю, поверх плюса, поверх даблов, и когда вот просто голос. Самых близких подруг. Снова клуб и ну, короче говоря, хотелось бы, вот знаете, некоторых артистов, как вот э, нелепо послушать под гитару, но я Ханну таких записей и не нашла, если вы найдете, то давайте послушаем, ну а пока на этом все.